Доброго времени суток всем. Приветствуем сегодня вас всех. Наконец-то с нами побеседует сегодня Сергей Вячеславович Тараскин. Долго добивалась. Наконец-то нам сегодня ответить на некоторые вопросы. Друзья, всех предупреждаю, если у нас нарушится связь, то мы перейдем в режим без картинки уже как сможем, потому что интернет сейчас плохой. Итак, Сергей Вячеславович, самый частый вопрос, который задают мне люди просто будут вот, буквально каждый день почему молчит тараскин любое событие которое происходит сейчас а их происходит сейчас вал информации событий и все люди задают один единственный вопрос все ждут от вас каких-то комментариев все ждут ваши ну ваши пояснения но тараскин благородно высокомерно молчит. поэтому пожалуйста ответьте почему вы не комментируете все события которые происходят у нас нет времени, или вы там по другим причинам. Пожалуйста. причинам, пожалуйста. Ну, всем здравия желаю, кто нас видит и слышит. Значит, то, что касается комментариев по любому событию, которое сейчас происходит, смысла в этом никакого нет, потому что на самом деле, значит, о том, что сейчас происходит, мы уже давным-давно рассказывали. Я хотел бы несколько слов об этом сказать и повторить. Значит, дело в том, что мы сейчас находимся в завершающей фазе гигантской специальной операции, которая началась еще до революции. Вот. Идеологом этой концепции, которая сейчас воплощается, заканчивается ее воплощение, вот, явился наш, так сказать, соотечественник по фамилии Нич Володов. Он разработал эту концепцию. Я уже много раз об этом рассказывал, что тысячи правителей до, так сказать, до, до начала 20 века пытались навести порядок на планете Земля силовым способом. Среди них были вещи Олег, и Иван Грозный, и Александр Македонский многие-многие другие, которые были между ними. Но каждый раз это заканчивалось провалом. То есть ситуация держалась ровно до того момента, пока жил сам правитель. Как только уходил очередной правитель, так сказать, ситуация возвращалась на круги свои. Вот. И вот была разработана соответствующая концепция, которую несколько поколений наших соотечественников продвигали, так сказать, на всей планете Земля. Мы уже, я уже об этом неоднократно рассказывал, это все вся эта концепция находится под единым названием специ... ну, операция Феникс. То есть возрождение э, былого э, государства, ну скажем так возвращение золотого века э, человечества э, через серию определенных действий, которые позволяют первое, на первом этапе значит, выявить всех паразитов и значит, изменить концепцию развития цивилизации, где паразитарные структуры занимают соответствующее им место. Принцип очень простой, он изложен в русской пословице «каждый сверчок знает свой шесток». То есть человек, например, который прекрасно торгует мандаринами, вот, если будет торговать мандаринами, то он не сможет нанести серьезного ущерба нашему государству. А если он будет возглавлять авиационную корпорацию, вот, то он превратит ее в небольшой лоток по продаже мандаринов, и в итоге, так сказать, отрасль загнется. Что на наших глазах неоднократно уже и происходило за последние 30 лет. Вот. Что, что сейчас происходит? Вот многие спрашивают, а что происходит? Вот почему мы попали вот в эту ситуацию там, с коронавирусом? Значит, об этом мы тоже уже неоднократно говорили. Дело в том, что в свое время, когда была создана Федеральная резервная система, изначально она называлась Федеральной русской системой, планировалось создание этого центра эмиссионного на нашей территории. Вот. Но в результате нестабильности, которая была в начале 20 века и серии русских революций, ну так называемых русских революций, которые успешны, некоторые нас меньшинство называют русскими революциями, хотя русские, не имеет к этому никакого отношения. Вот. И я имею в виду революции 5-го, 7 года, там различные э, волнения, русско-японская война и так далее. То есть много чего произошло в начале 20 века. И в результате этого было решено центр финансовый, планетарный, открыть на территории Соединенных Штатов Америки. Вот, что в итоге и произошло. Когда открывался этот центр, Значит, было, было запланировано следующее. Создание равномерной индустриальной инфраструктуры на всей планете Земля. Победа так сказать, над массовыми заболеваниями, голодом и так далее и тому подобное. То есть выравнивание уровней развития на всех территориях планеты Земля. Вот. И в итоге мы должны были прийти к некому состоянию благополучия на, на всей территории планеты Земля, отсутствие конфликта, конфликтов между, так сказать, странами, государствами, там, отдельными регионами, религиями и тому подобное. Вот. В итоге мы получили ровно обратный эффект. Мы получили, значит, некие, скажем так, Избранные территории, на которых э, все благополучно и во время Второй мировой войны, на, на территории которых не упала ни одна бомба. Ну, вы знаете, это э, прекрасное место. Вот, там, где расположена гора Сион, там, где расположен э, значит, э, город Сион, где, собственно говоря, и прошли все сионистские конгрессы. Вот, это находится все в Швейцарии. В результате вот этих перекосов, которые возникли из-за желания некоторых групп людей безответственно управлять на всей территории планеты Земля, вот возникла та система, в которой мы с вами оказались. То есть страшное, гигантское различие между уровнем жизни в разных регионах, вот. где-то, так сказать, тотальная нищета и, так сказать, смерть от голода, где-то относительное благополучие и почти коммунизм. Вот. Напоминаю вам такие страны, как Скандинавский, вот, Швеция, так сказать, Норвегия, Финляндия, живут практически при коммунизме. То есть там достаточно равномерное распределение продукта общественного труда, высокие налоги на богатых людей и, скажем так, относительное благополучие, хотя при капитализме идеальной ситуации достичь все равно невозможно. И вот кончился тот договор, который был заключен в 2013 году, Значит, этот договор был заключен на 99 лет, потом прошло 5 лет, за, за которые Федеральная резервная система должна была отчитаться по тем программам, которые она должна была выполнить. Вот. Она, естественно, ничего не выполнила. И, вот. И наступил час Х. 16 февраля 2020 года Федеральная резервная система банкрот. Мы сейчас с вами находимся в стадии банкротства планетарных эмиссионных центров, которые так или иначе связаны, в том числе с Федеральной резервной системой, с системой управления, которая была создана на планете Земля за последнее время. Вот. Эти так сказать, эмиссионные центры перестали быть дееспособными, то есть они выработали свой ресурс, они дошли до апогея, вот. они э, выпустили... Такое количество необеспеченных ничем, так сказать, обязательств, что в итоге это привело к коллапсу. Один из главных виновников этого коллапса это Китай, который объявил в этом году, в феврале-марте этого года, о том, что больше не будет поставлять за необеспеченные финансовые средства. Ну, как вы знаете, все средства на сегодня финансовые на планете Земля ничем не обеспечены, какие-либо товары и услуги на территорию Соединенных Штатов Америки. А поскольку Соединенные Штаты Америки это практически 40% мирового потребления, и началось то, что мы с вами видим. То есть мы вошли сегодня с вами в ситуацию экономического коллапса. Для того, чтобы ее прикрыть, замаскировать, сделать, скажем так, менее заметной для обывателя страшный, так сказать, коронавирус был выпущен на свободу. Вот, вот он сейчас гуляет по всей территории планеты Земля. Смертность от него <coughs> хорошо известна. Вот последний отчет, который сделали на территории Германии, показывает следующее. Смертность от коронавируса, как от острого респираторного заболевания, со всеми его возможными осложнениями и последствиями, составляет 0,028% людей, которые... Заразились этим коронавирусом. Значительное количество людей вообще не чувствует никаких симптомов. Там понятно, что определенное количество людей испытывают значительные неудобства, там температура, кашель. Вот. И небольшой процент людей, в основном это люди ослабленные, имеющие попутные заболевания, сердечно-сосудистые, аутоиммунные, тяжело переносят, вот. и среди них есть небольшой процент смертности, но еще раз я вам хочу сказать, что при обычных эпидемиях острых респираторных заболеваний, которые каждую весну и каждую осень неизбежно случаются на планете Земля, смертность обычно гораздо выше, чем вот от, от, от, от того коронавируса, которым нас сейчас пугают, хотя, значит, по... Скорости распространения вот этот коронавирус и опасности передачи от человека к человеку, он превосходит обычные вирусы, но еще раз повторюсь, не представляет серьезной опасности по одной простой причине, что смертность от него в разы ниже, чем от обычных острых респираторных заболеваний, сезонных, которыми болеют люди каждый год весной и осенью. Сейчас у нас весна, соответственно, значит, Значительное количество людей болеет острыми респираторными заболеваниями. Вот недавно мы были в ближайшей, так сказать, поликлинике с женой, там получали там соответствующие справки. Но это связано с нашей работой, мы оба врачи. Ну, примерно там около 3-5% людей, которые обращаются с различными острыми респираторными заболеваниями, действительно являются, так сказать, носителями коронавируса, либо болеют. Но этот процент невелик. Так а что, они рассчитывают все-таки на то, что они смогут прикрыть вот этой, вот этой паникой свои, свое банкротство? Это ж невозможно. Или у них планы какие-то варварские, какие-то другие? Дело в том, что ситуация, ситуация какая, значит, она достаточно сложная, потому что очень много игроков. Игроки на этом поле – это транснациональные корпорации, которые преследуют свои интересы. И эти игроки, эти игроки значит, имеют отношение к так называемому планетарному правительству или, так сказать, теневому, теневому правительству, или там, глубинному государству, как это называют. Вот. Есть игроки, которые называются главы государств, территорий и так далее. У них свои интересы. Под шум волны эпидемию коронавируса они решают свои задачи продлевают сроки правления, изменяют конституции, становятся диктаторами пожизненно. И естественно, в связи с тем, что игроков много, игроков много на этом поле, соответственно, очень много интересов, и на каждой территории этот интерес реализуется по-своему. Вот. Где-то вообще не, не вводятся карантины, есть территории, на которых не вводятся карантины, несмотря на то, что там есть носители, так сказать, коронавируса и заболевшей. Вот. Где-то, так сказать, вводятся очень серьезные полицейские меры, где-то эти страшилки и пугалки доходят до абсурда. Вот. Нам показывают, так сказать, передвижные морги. Там. Основная масса государств вообще не понимает, что такое санитарная медицина и никогда не выпускала санитарных врачей. Я имею в виду капиталистические государства. На нашей территории в советское время... Да и сейчас есть санитарно-гигиенические факультеты Сангик в медицинских институтах, которые как раз занимаются вопросами распространения инфекций, подавления, так сказать, локализации этих очагов и борьбы там в различных видах и проявлениях. Вот. как вы помните, в Советском Союзе было прекрасно побеждено, значит, оспа, брюшной тиф, холера бруцеллез и многие другие опасные заболевания без введения тотальных карантинов на всей территории Союза ССР. Это были локальные зоны, где работали специалисты, и, вот, и с этими задачами они справились. Для этого на территории СССР существовала целая система мер и соответствующих учреждений, которые занимались контролем так сказать, над очагами возможных инфекций и их подавлением в случае необходимости. Существовала целая сеть так называемых инфекционных больниц, в которых люди в случае возникновения там, эпидемии по тем или иным заболеваниям были, так сказать, изолированы. Там были все необходимые условия для того, чтобы держать их в стороне от других видов так сказать, больных, которые, естественно, есть в любой больнице. Потому что, как вы понимаете, на планете Земля основная масса людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. И, соответственно, держать их в одном медицинском учреждении было бы нелогично. Вот в Советском Союзе эти вопросы были нормально решены. Но поскольку я уже выступал по этому поводу, система здравоохранения Союза СССР была в значительной степени разрушена. Только за последние 20 лет мы потеряли... Примерно половину медицинских учреждений, которые были на территории РСФСР, 10, 10, 10 700 была больница в 2000 году, сейчас осталось 5,3 тысячи. Сергей Вячеславович, вот сейчас mm -hmm. распространяется информация, которая взбудоражила всех людей. Люди очень нервничают переживают из-за этого. Кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. Я тоже скептически к этому отношусь. Значит, вы можете высказать свое мнение по поводу того, что вот там Путин с Трампом спасают мир, там какое-то глубинное государство, вытаскивают детей, там спасители всего человечества, Путин и Трамп. И что они якобы ведут борьбу против вот этого глубинного государства. Ваше мнение на этот счет вы можете высказать? Ну, мое, мое мнение следующее. Дело в том, что я уже сказал, что идет борьба, вот, и у каждого из этих борцов есть свои интересы. Есть интересы у транснациональных корпораций, которые, собственно говоря, и есть то глубинное государство, про которое, про которое идет речь. То есть главы транснациональных корпораций, которые им как спрут расползлись по всему миру и по всем государствам, они, собственно говоря, управляют основной частью промышленности и основной частью энергетики на всей планете Земля. Но существуют местные так сказать, царьки, о которых вы упомянули, у которых есть свои интересы. Эти интересы, естественно, сталкиваются потому что местные царьки волей-неволей контактируют с населением. Население бунтует, население недовольно, население требует того-сего пятого-десятого, и, соответственно, у транснациональных корпораций таких проблем нет. Они вне государства, они вне, так сказать, социума, они исключительно выполняют свои собственные задачи, и основная из этих задач бесконечное обогащение глав этих трансна... и хозяев этих транснациональных корпораций, которые и являются тем самым глубинным государством, о котором вы только что упомянули. И в связи с тем, что интересы эти различные, да, есть соответствующие столкновения, да, есть определенные действия, которые, возможно, в том числе связаны и с подавлением таких очагов на планете Земля, которые, безусловно, существуют, и это невозможно отрицать. На планете Земля существует работорговля, существует торговля так сказать, органами, Детей. В Китае полицейские поймали банду торговцев детскими органами. Патрульные остановили на дороге машину, в которой нашли контейнеры с ребенком, заживо замороженным во льду. Как выяснилось позже, преступники поймали мальчика на улице и сразу же начали готовить к донорской трансплантации органов. Свидетели жуткого зрелища набросились на садистов и начали жестоко избивать. Вот, людей, существуют центры, так сказать, наркоторговли, нелегальной торговли оружием и так далее и тому подобное. Вот, и, соответственно, значит, все эти центры приносят серьезный доход своим хозяевам. Как, как вы понимаете, борьба за контроль над этими центрами, так сказать, и возможными источниками доходов, вот она шла, идет и будет идти до тех пор, пока существуют эти центры. Поэтому то, что там сейчас происходит, в деталях мы не знаем, но то, но то что борьба идет, мы, мы знаем прекрасно. Хотя вся наркоторговля на планете Земля, вся нелегальная торговля оружием, безусловно, находится под управлением сильных мира сего, вот, в том числе тех, кого мы называем политиками, главами государственными. Без их согласия, без их участия, это было бы невозможно. Ну, мы там узнаем десятки примеров. Помните легенду о сомалийских пиратах? Да. Где они сейчас, как вы думаете? Где-то отдыхают. Они растворились в воздухе точно так же, как и появились. Их создают в нужное время, этих уничтожают в нужное время. Ну что такое сомалийские пираты для, скажем так, военного флота, который имеется, например, у такой страны, как США или Россия? Это одна небольшая спецоперация, когда военные корабли соответствующего класса приходят <coughs> к берегам Сомали, наносят артиллерийские удары, там высаживают десант, зачищают территорию, и все забывают о том, что где-то, когда-то здесь были какие-то поселения сомалийских пиратов, которые на маленьких моторных лодочках атаковали танкеры. Вот. И, и такого рода примеров мы знаем из ближайшей истории множество как бы откуда ни возьмись, возникают какие-то новые образования, типа ИГИЛ, там, и так далее, там какие-то там афганские маджахиды, и потом также бесследно исчезают. Спектакли. Конечно, это, это спектакль, который разыгрывают спецслужбы в своих интересах. Им надо создать очаг напряженности в регионе, они его создают. Надобность в этом очаге отпадает, очаг закрывается. Вот. Люди, которые там участвовали в этих процессах, и которые там совершили уже значительное количество преступлений, более того, которые являются свидетелями тех безобразных процессов, которые там происходили, они, естественно, тоже уничтожаются. Вот, вот и все. И на этом тема закрывается. Открывается новая тема, выращивается очередной наркокартель, очередная там команда из торговцев оружием, там создается там очаг напряженности, какие-то, так сказать, бунтующие группы, которые якобы, так сказать, борются там с каким-то местным правительством. Но это мы видели и в Сирии, это мы видели, так сказать, на Украине, это мы видели у нас на территории, когда в 1993 году в расстреле Белого дома непосредственное участие принимали как минимум четыре группы иностранных военных, которые непосредственно начали бойню в 1993 году на территории вокруг Белого дома в Москве. Это были, это были американские военные, это были израильские военные, это были британские военные, это были австралийские военные. Я лично разговаривал с офицером, который их с удовольствием расстреливал. прям там. Предварительный изъяв документы. Поэтому вот эти цирковые номера, шоу, которые по недоразумению называются революцией, там, Перевороты и, и прочие, прочие, так сказать, названия им придумываются, там какие-то русские революции, вот, в которых там ни одного русского никогда не участвовал, они, так сказать, выдаются за некие естественные процессы. На самом деле это хорошо управляемые шоу, в результате которых создаются очаги напряженности, и, значит, этот очаг напряженности вытесняет. Все остальные проблемы из сознания граждан этой территории, и под этот шумок волны приводится очередной людоед к власти. Давайте вспомним, так сказать, Бориса Николаевича Ельцина в 1993 году. Человек, подруг, находясь на территории американского посольства в 1993 году, в момент расстрела парламента, Ельцин Борис Николаевич находился на территории американского посольства, оттуда руководил этим процессом, в результате чего погибли тысячи. Ни в чем не повинных людей. И при помощи средств массовой информации в кого превратили этого военного преступника? В борца за демократию. Хотя любое элементарное логическое так сказать, осмысление процесса показывает, что это обычное военное преступление. Уничтожение одного из институтов власти на территории страны при помощи военной силы, что категорически запрещено всеми уставами вооруженных сил. Каждый, кто, так сказать, приехал на танки или выстрелил из автомата на территории города Москвы, является уголовным преступником, военным преступником, совершившим преступление без срока давности и должен преследоваться пожизненно. До тех пор, пока, так сказать, бьется его сердце, не остановилось его дыхание, он находится под преследованием всех законов планеты Земля. Как вы знаете, до сих пор военных преступников Второй мировой войны благополучно находят, арестовывают, привозят на каталках, так сказать, в суды, назначают им пожизненные там, и другие сроки, ну, в зависимости от степени вины. Вот, так сказать, те манипуляции, которые производятся с нами и с нашим сознанием на всей территории планеты Земля, и Это это же произошло, такая же схема развития событий была в Сирии, такая же схема развития событий была в Югославии, везде это называлось цветными революциями, как вы помните. И вот это вот свора людоедов-убийц, которые руководили и, и отчасти продолжают руководить и сегодня на планете Земля, занимается своими грязными делишками, рассказывая нам о неких естественных событиях, которые должны происходить в каждой стране, там развитие и смена социальных формаций. И все это не более чем фантазии больных тяжелыми заболеваниями психическими их адептов, которые в свое время написали все эти концепции. Переходы социальных формаций из состояния А в состояние Б, от рабовладельческого к феодальному, от феодального к капиталистическому. А на самом деле этих переходов не было. Никаких переходов социальных формаций в природе не существует. С тех пор, как возник рабовладельческий строй, он начал совершенствоваться. И достиг своего апогея феодальный: При рабовладельческом строе были придуманы деньги. И роль погонщиков, рабов, стали выполнять деньги. Рабы за деньги начали сами себя сажать в тюрьмы. Сами себя заставлять работать. Сами за собой следить, сами за, на себя доносить. Сами собой руководить. А рабовладельцам осталось только сидеть в стороне и наслаждаться процессом, во время которого рабы производили так сказать, полезный продукт, который рабовладельцы по своему усмотрению изымали в любой момент. В свое время, в 2011 году, я написал статью, в которой этот механизм был хорошо описан и сопоставлен с ситуацией, которая происходит на пасеке. Разве пчелы, которые живут в ульях, их кто-то ограничивает. У них все степени свободы. Они летают куда хотят, жужат над цветочками. У них нет никаких ограничений. Они могут полететь на соседнюю пасеку, в соседний лес, на соседнюю полянку. Вот. Вопрос только в том, что продукт их труда в нужный момент пасечник может изъять. Вот. И может даже произойти такой момент, когда пасечник изымет весь продукт их, их, их труда. Вот. И тогда пчелы не доживут до следующего сезона, потому что им нечем будет питаться. Вот. Но ощущение свободы у пчел не пропадает никогда. Их никто не ограничивает. Работайте хоть по 24 часа в сутки. Ездите на экскурсии в соседние страны. Покупайте, наконец-то, джинсы, о которых вы так долго мечтали. Вот. А перед вами откроются все рынки. Вопрос только в том, что продукт вашего труда вам принадлежать не будет. Вот. А ощущение свободы у вас будет присутствовать. Вот об этом мы много лет рассказывали гражданам Союза СССР. Приглашали их на работу в Союз Советских Социалистических Республик. В результате мы не получили никакого, никакой серьезной отдачи, потому что на протяжении первых шести лет Реакции не было практически никакой. Через шесть лет Российская Федерация и все спецслужбы на планете Земля поняли, что эта тема представляет для них угрозу. И при помощи граждан СССР вот, они начали создавать ложные центры возрождения СССР на всей территории Союза СССР. Но, как вы знаете, если кто-то изобрел лампочку накаливания, то сколько раз вы, вы бы не подавали... Заявку на патент, ее никто не примет, потому что лампочка уже существует. Поэтому после 25 января 2010 года, когда я, как офицер Союза ССР по законам войны и военного времени, подал соответствующее заявление во все инстанции Российской Федерации, в том числе международные инстанции, о том, что я, как офицер Союза СССР, Встаю на место верховного главнокомандующего, который дезертировал со своего поста, это был Горбачев Михаил Сергеевич. Ситуация решилась однозначно и окончательно. И не может быть изменена подачей второго заявления, третьего, 25-го, 125-го. Но, как вы понимаете, попытки. Практически каждый день возникают новые, так сказать, группы, которые говорят, что вот мы там. Главнее, правее, никто, никто не отрицает значимость, так сказать, людей, которые готовы действовать во имя и в интересах Союза Советских Социалистических Республик. Вопрос только в том, что в связи с тем, что сама структура управления Союза СССР уже возрождена, люди, пришедшие позже, должны присоединиться к тем, кто уже действует там. В противном случае вы создадите большое количество центров управления, и начнется то, что и нужно нашим э, известным всем друзьям из глубинного правительства. То есть создадутся энное количество центров власти на нашей территории, и они начнут друг с другом воевать. Кто мне не верит, посмотрите ситуацию во время гражданской войны. Каждая провинция... Каждый регион имел своего собственного атамана, собственные деньги. Все они рубили друг, с друга, друг друга шашками направо и налево с удовольствием. Для этого внешние силы придумывали имбирки. Так, тебе значит, красную повязочку на рукав, ты будешь красный. Так, тебе белую повязочку на лоб, ты будешь белый. Так, сходитесь. И э, военные казаки, те, все, пятые, 10 с удовольствием убивали друг друга на, на потеху на потеху тем, кто организовал этот процесс. А сейчас Поэтому... они развяжут, Сергей Вячеславович, войну. Вот это глубинное государство, вот эти местные церкви в попытках решить свои вопросы, они, люди переживают, чтобы они не развязали войну. Мария, вопрос в переживаниях, о переживаниях сейчас не стоит. Я еще раз говорю. Противная сторона действует. К вам приходит ничего не осознающий судебный пристав, одевает на вас наручники и тащит вас, так сказать, в судебный участок, где вам вручают повестку, там, решение суда, там, приговор и так далее, и тому подобное. Но они действуют, вы понимаете? Независимо от уровня осознанности, они действуют. А теперь мне расскажите, что делают граждане СССР вот, при помощи митингов, демонстраций, вот, выражение, так сказать, массовых протестов. Как меняет эта ситуацию? Кто придет, так сказать, с вооруженной охраной в бронежилетах, вот так, как ко мне приходили. Вооруженные приставы в бронежилетах с автоматами рано утром приезжают, доставляют меня там в участок, я там жду, пока начнется судебное заседание, потом судебное заседание заканчивается, меня там отпускают и так далее и тому подобное. Кто от имени СССР это будет делать? Мы 10 лет зовем людей, приходите к нам на работу. Ребята, приходите к нам на работу. Пока не будет действия, не будет результата. Я для тех, кто не понимает этого, 20 раз уже рассказывал. Вы видели, чтобы Ротшильды, Рокфеллеры, Барухи, Морганы и прочие друзья бегали по улицам с плакатами и кричали. Уничтожим наших рабов на 90%. Они бегают по улице. Они выходят с массовыми митингами на демонстрации. Нет, они осуществляют эту работу по факту. Они внедряются во все структуры управления. Они их перехватывают и уже перехватили в настоящее время. И при помощи этого имеют все, что им захочется. Где те, кто будет им противодействовать? Кто? Кто? У нас есть люди, небольшое количество людей, которые сейчас работают в возрожденном правительстве СССР. Но их минимум в тысячу раз меньше, чем должно быть. Там, где должно работать несколько тысяч человек, работает один. Вопрос, кто будет арестовывать преступников, кто будет предъявлять им претензии, кто их будет доставлять в судебные участки, кто их будет охранять за решеткой. Кто будет осуществлять все эти действия, которые нужны гражданам Советского Союза? Кто будет следить за порядком в военных трибуналах? Вспомните э, Нюрнбергский процесс. Стоят солдаты и офицеры, вооруженные. Сидят на скамейках преступники, дают показания. Кто будет это делать? Покажите мне этих людей. Мечтатели на кухнях? Размышлять или, так сказать, в интернетах? Нет. Это могут сделать только те, кто официально пришел на службу в Союз СССР, получил соответствующее назначение. Под каждым нашим видео есть адрес Главного управления кадров и Регистрационной палаты. Никто не хочет регистрироваться, все находятся в базах Российской Федерации. Ребята, вы потерянные для Советского Союза. Все ваши регистрационные документы находятся у оккупанта. Российская Федерация является оккупантом территории Союза ССР в границах РСФСР. ЗАГСы, военкоматы, единые центры, вот эти, которых сейчас по создавали, они находятся в руках Российской Федерации. В базе Союза ССР вы не числитесь, вы пропавшие без вести. Вы не платите налоги, вы не делаете ничего полезного для Союза ССР, Ничего полезного. Где 60 миллионов... Людей, которые имеют присягу, наверное, Союза ССР. Где они? Вы видели вот этот цирк, который они регулярно нам демонстрируют? Офицеры Союза ССР в форме оккупантов рассказывают нам, что Российская Федерация является коммерческой фирмой, сами находясь на службе в этой коммерческой фирме. Но это же смешно! Стоит перед нами офицер, значит, в форме оккупационных войск Российской Федерации. И рассказывает о том, что Российская Федерация оказывается нехорошая коммерческая компания, которая незаконно здесь что-то делает. Но я вот у нее служу, получаю зарплату, и мне даже пенсию уже начислили, хорошую пенсию. И я очень-очень доволен. И поэтому вас, глупеньких, буду водить за нас до тех пор, пока у меня есть силы и средства. Вот и все. Вот что происходит на самом деле. Мы не можем добиться от граждан... Союза СССР самого главного. Действия. Я еще раз говорю, не важен уровень вашей осознанности. Не важен. Абсолютное большинство тех, кто работает, граждан СССР, которые сейчас работают в Российской Федерации, они тоже мало что понимают. Но они делают. Они вам каждый день приносят повестки, они каждый день вам приносят счета. Они поступают к вам по почте, по электронной, по, по обычной. Они, они с вас снимают три шкуры каждый день. И все это делают граждане Союза СССР, находящиеся на службе в Российской Федерации.